Человеку направлены, и они должны быть к одному человеку направлены, но они три разных. окей Давайте с вами начнем постепенно, чтобы вы сложили себе некое понимание, представление, как это работает, окей? А потом мы к этому вернемся и уже детализируем. И возможно я возьму несколько бизнесов сегодня здесь, и мы прям под вас попробуем проработать варианты, каким могут быть маркетинг, допустим, через Facebook Messenger. Да? Или там через Telegram Messenger, или через Viber. Ну, подумай, в общем, я выберу несколько вариантов. Мы их используем на полную. Сегодня вы узнаете, с чем это все едят. Ваши несколько вариантов мы рассмотрим. Плюс вопросы будем разбирать в конце. Поэтому дождитесь. Ну и для тех, кто будет до самого конца со сегодня, вы также узнаете о очень крутом подарке, который для вас готовлю, который стоит 350 баксов. Но кому-то я сегодня его подарю. Это будет еще одна хорошая новость для тех, кто будет со мной сегодня все время. Ну что, давайте начнем. Начнем по очереди, чтобы мы не прыгали и вы не сбивались. По идее, вы должны видеть мой экран сейчас. Мы ввели некое предислое, мы разобрались, какие есть мессенджеры. Мы разобрались... Трьомя главными целями, то, что это привлечение, это монетизация, это жизненный цикл, то есть влияние, влияние на, на повторные продажи. Теперь пойдем по очереди. Почему это актуально? Есть масса исследований, вот одно из них, проведено BI Intelligence. С 2011 по 2016 год динамика роста соцсетей, она стабильна и хороша. Мессенджеры начали реально выстреливать в 2013 году. И уже они набирают больше динамику активных пользователей чем с вами соцсети если вы по себе заметили что вы используете мессенджеры примерно уже столько же времени в течение дня как и соцсети с ваших телефонов да, с ваших мобильных устройств напишите в чат плюс если вы примерно уже столько же времени пользуетесь вашими мессенджерами как и соцсетями поставьте плюс а я практически уверен что многие из вас я в том числе о чем договоришь, что мы, как пользователи онлайн-ресурсов, мы туда мигрируем. И нас большое количество. Если мы не используем этот канал для бизнеса, то многое теряем. Вы много теряете, много не зарабатываете. Вы точно не хотели бы, чтобы так было. Начнем с Facebook Messenger. Facebook Messenger очень крутая вещь. Я считаю, что сегодня он имеет... Пожалуй, наибольший ряд преимуществ среди всех перечисленных выше, потому что сама рекламная платформа Facebook обладает колоссальными возможностями. И Facebook Messenger, он как раз построен на рекламной платформе Facebook, где вы можете использовать самые извращенческие способы, подходы к привлечению клиентов. И самое главное будет знать, что они реально работают, и у вас там все нормально. Окей? Поэтому. Это, кстати, вот пример сразу же увидеть как это может выглядеть в рекламе, да? Когда. Вот чё, почему, говорю, Facebook, он, он работает для привлечения? Тем, что вы имеете возможность свой же мессенджер, свою же коммуникацию в мессенджере рекламировать прямо в Facebook. Just Market, вы видите перед вами на экране пример, он делает также. Закупай свежую продукцию онлайн, ты кликаешь, открывать сообщение, и говорят, привет, Джон! Дай нам знать, что есть любые вопросы насчет Just Market. И все, ты можешь заходить покупать продукцию онлайн, либо, либо ты можешь с этим сообщением узнать, что, их, что тебя больше интересует. Важно понять, что мы должны быть рядом, когда люди хотят задать вопрос. И главное быстро отвечать. У людей на разном этапе коммуникация с вами, с вашим брендом, возникают вопросы. Если мы не здесь, чтобы им помочь и мы не здесь, чтобы ответить на их вопросы и в дальнейшем предложить им решение, то, скорее всего, они у нас не купят ничего. К сожалению. Давайте теперь подумаем, почему важны мессенджеры, почему это кайфовая штука. Смотрите, подумайте вот о чем. Как выглядит стандартная реклама в интернете? Вы видите рекламу, например, Google AdWords. Чек по ней кликает, он заходит на сайт. На сайте он видит вас две возможности. Либо оставит заявку, либо перезвонит по телефону. Насколько сильны по эмоциональной нагрузке, что первое, что второе для человека, оставить заявку, чтобы с ним связались, или презент по телефону, и то и то имеет определенную нагрузку. То есть человек такой: блин, мне, мне будет звонить, со мной будут общаться, э, как бы, он думает, что он будет спамить, э, напрягать его какие-то ненужные сообщениями, ну и много других разных вещей. И у людей уже в последнее время есть не самое большое желание оставлять свои контакты просто так везде, что просто вам звонили по телефону и все. В этом случае, когда мы общаемся через мессенджер, особенно через Facebook Messenger, когда мы не оставляем номер телефона, мы просто переписываемся в чате, у человека эмоциональная нагрузка ноль. То есть ничего не останавливает его от того, чтобы он написал. Абсолютно ничего. Согласны? И сюда напишите плюс. То есть. Легкость коммуникации к нам через Facebook Messenger, она сумасшедшая. Потому что реально легко. И мы рядом, когда нужно. Что вы понимали, в США многие бизнесы уже ведут целый путь клиента исключительно в Facebook Messenger. Крупные сети отелей уже начинают автоматизировать эту штуку. Например, хаят, они одни из первых внедрили Facebook Messenger для обслуживания клиентов и для бронирования номеров. То есть они выстроили целую цепочку разных коммуникаций, и сегодня люди с ними коммуницируют там. Сейчас крупные компании переходят, туда. почему? Потому что первое, это минимизирует нагрузку, автоматизирует общение, вам не нужен сотрудник, ваш менеджер не спит, не курит, не ест, то есть он работает все время, он работает находящую линию для клиентского сервиса, или если у вас не чат-бот, он работает все время автоматически без клиентского сервиса, в принципе, он работает сам по себе. То есть это очень сильно оптимизирует бизнес. И если у вас будет выбор сотрудника за 300 или за 500 долларов, или просто внедрить чат-бот, который будет один раз внедренно работать все время, наверное, все-таки второе выгоднее, правильно? Есть два типа рекламы, которые мы можем использовать, используя Facebook Messenger, используя Facebook Messenger. Первая это целенаправленно, а вторая это Placement Messenger. Давайте разберем по очереди каждую, как это работает. Вот перед вами целенаправленная реклама. Мы проводили большое бизнес-событие, которое называлось лаборатория онлайн-бизнеса. Офигенский трехдневный саммит, больше двух с половиной тысяч человек, 24 спикера с разных стран, разные темы, масса нетворкинга, масса контента, масса идей, и все остальное. Ну и собственно мы делали рекламу этого события, причем потратили немалую сумму для рекламы этого ивента. И вы понимаете, что... Мы использовали все способы, в том числе и Facebook Messenger. То, чему мы вас учим, мы это делаем себе, мы это делаем нашим клиентам регулярно. Это работает. Вот это пример рекламы, которая целенаправленно Смотрите. Узнайте, нужно ли вам идти на трехдневный дороги онлайн-бизнеса 2017. Пройдите быстрый тест прямо сейчас, не уходя из Facebook. Мы прямо в мессенджере создали тест, который люди проходили. И в дальнейшем мы предлагали нужное, целевое, релевантное действие по этому прохождению теста. Например, когда они кликали, мы писали вот такую штуку. Привет. Это команда Genius Marketing. Мы организаторы главного бизнес быть этого года в Киеве, который стоит с 19 по 21 мая. Давайте разберемся, насколько оно вам подходит. Вы только думаете о бизнесе или уже занимаетесь. И вот вы видите два варианта, мы сразу же предлагаем. Думаю, занимаюсь. То есть мы сразу же в мессенджере увлекаем человека. Чем это круто особенно? Они не покидают свою экосистему. То есть для человека, представьте, он сидит в Фейсбуке или ВКонтакте. Для него эта среда, она суперкомфортна. Это его экосистема, система обитания. Он здесь проводит, может быть, 10% времени каждый день. И если мы говорим, эй, друг, у меня есть для тебя реклама, кликает по ссылке, выйди на другой сайт, посмотри, что будет там происходить, люди это думают, надо ли это делать. Если ты пишешь слушай кликни и ты прям в фейсбуке все сделаешь не покидая в родную тебе среду снова таки степень эмоциональной нагрузки минимально мы как предприниматели маркетологи должны научиться сделать две вещи первое правильно подводить человека к нужному решению и сделать так чтобы легкость принятия решения была минимальной то есть чтобы ему было супер легко точнее легкость максимальной нагрузка минимальной ему супер легко сделать это решение то есть Задача маркетолога или предпринимателя оптимизировать путь принятия решения, убирая все вот ненужные какие-то моменты, которые могут вызывать шарохватости. В данном случае мы так и сделали, он не покидал вообще Facebook. Я вам покажу в как это работает позже. Вот еще один вариант целенаправленной рекламы. Целенаправленной рекламы. Это, смотрите, это именно реклама в Facebook. Посмотрите на страницу слева, на рекламу слева. Внизу кнопка, которая кнопка действия, она написано отправить сообщение. Даже сам факт наличия такой рекламы у вас, он уже побуждает вашу территорию действовать, потому что это что-то новое. Они не привыкли это видеть, они видят обычную рекламу и клики, ведут их на сайты. Когда они будут видеть вашу рекламу, будет написано отправить сообщение, это будет совершенно иначе работать. Вот это ретаргетинг. Ретаргетинг – это реклама, которая нацелена на людей, ушедших с сайта. То есть на вашем сайте были люди, они не сделали действия, но мы знаем, что они были на сайте, мы их можем сопровождать другими рекламными обращениями. Это то же самое, что видели рекламу велосипеда, вы его не купили, вы ушли с сайта, а потом ваш велосипед преследует вас всю жизнь до конца, пока вы не купите его весьма Пример рекламы, смотрите. Что мы пишем здесь? О, oh, вы были на сайте трехдневного саммита для предпринимателя лаборатории онлайн-бизнес 2017 и не оставили заявку. Возможно, у вас остались вопросы. Кликайте по кнопке, напишите их прямо сейчас в мессенджер. Мы незамедлительно ответим. Понимаете, да? Как только они кликали, справа вываливается это сообщение. Смотрите, привет. Напишите ваш вопрос, и мы ответим на него прямо сейчас. Тут вы можете узнать все о лаборатории онлайн-бизнеса 2017. То есть, какая бы она стратегия, чтобы вы понимали. Есть ивент, да, вот, лоб, лаборатория онлайн-бизнеса. Это наш ивент, который мы проводим. Есть рекламная кампания, которая длится у нас порядка 5 месяцев. Пять месяцев мы шумим об этом событии, мы рассказываем о нем, мы серьезные бюджеты, чтобы собрать большую аудиторию и познакомить людей с этим крутым ивентом. Эти пять месяцев все это происходит. За три недели до, до ивента мы запускаем рекламу в мессенджер, потому что мы нашумели достаточно. И кто-то уже мог слышать просто слово лаборатория онлайн-бизнес, он даже не знаю что такое не было на сайте. Он мог слышать в рекламе, он мог слышать по теле... по телевидению, теле... он слышит вполне реально. Он мог читать где-то в каком-то издании, онлайн-ресурсе, видеть рекламу, друг мог сказать, что угодно. Но он не знает, что это такое. Мы за три недели запускали рекламу в и говорим, есть есть вопросы, задай их, спроси. Спроси прямо сейчас. Окей? Okay? Спрашивай. Собственно, так мы так люди сделали. И... Вы видите, да, в этом сообщении, когда люди, получается, написали, они попадали, точнее, в этой рекламе они написали, они попадали на вот это сообщение. И когда они кликали начать, у них начался диалог с нами. Они спрашивали свои вопросы. И через этот диалог мы привлекли много клиентов. Потому что люди были уже подогреты. Плюс-минус. Ясно, да? Теперь, следующее. Реклама к холодному трафику. Напишите мне в чат, как вы понимаете холодный трафик как вы понимаете холодный трафик, дайте знать. Любомир пишет, кстати, сомневаюсь, что это онлайн. Налог Олесис признался, что неоднократно пускали запись вебинара. Любомир, ну теперь ты понимаешь, что не онлайн, и твои скептические сомнения сейчас разрушились об жесткую реальность этого мастер-класса. Окей. Хорошо, поехали дальше. Холодный трафик. Вообще, для того, чтобы делать полноценно нормальный маркетинг, нужно понимать, что есть температура трафика. Есть холодный, есть горячий, есть теплый. В чем разница? Давайте разберем. Мы с вами копнем чуть дальше, чем просто мессенджеры, потому что мессенджеры – это инструмент. Но если вы не понимаете, как работает в целом маркетинг, то мессенджеры вас не спасут сильно. То есть они будут просто инструментом, который вы будете использовать не по назначению. Именно поэтому мы делаем 3-седневную программу для того, чтобы вас научить это делать и сделать это вместе с нами правильно. Я видел людей, которые внедряют мессенджеры в свой бизнес, не понимая, зачем они их делают, просто потому что вроде бы это тема, но у них нет продаж. Кстати, сегодня с мессенджеров клиент обычно стоит примерно в два раза дешевле, чем с любого другого рекламного канала. Запомните это сейчас. Пока, как минимум. В два раза дешевле, чем с любого другого рекламного канала. Температура трафика есть трафик горячий есть трафик теплый есть холодный горячий выделим вот так в чем разница горячий трафик это ваши клиенты это кто покупал раньше теплый трафик это заявки Холодный трафик это холодный трафик. Это незнакомые люди, которых вы привлекаете. Они не знают о вас. Холодный трафик еще делится на разные категории, но если делится на категории, например, значит так, у них есть есть проблема, знают решение. Есть проблема не знают. Решение. то есть есть проблема знает решение проблема, возможно вы есть проблема не знает решение проблемы, значит сомневается в проблеме, то есть до конца не понимает, сомневается в решении и не знает вас и то же самое сомневается в проблеме, сомневается в решении знает вас. Это все это холодный трафик. То есть они уже но и знают какой. Например. домашнее животное у вас есть собака или там кошка, ну расставь Что-то себя не очень хорошо чувствует. Понимаешь, что перекормили, нужно как-то что-то с этим делать. Вы можете понимать, что есть проблема. Или не понимать, что есть проблема, потому что. Вы дали видите, что вот толстый кот, не понимаете, что он себя плохо чувствует, или вы не знаете, что он, ну вот, человек как-то сонливый ходит, ничего не делает. Первое. Второе. Даже понимая, что есть проблема, у вас кот растолстел или собака, например, вы можете не знать решение, не понимать, а что с ним делать. Или можете знать решение, какие-то таблетки, препараты, что-то еще. И с этим всем у вас может фигурировать какая-то компания или бренд, или не фигурировать, через которую будете решать, понимаете? Вот это все холодный трафик то, как мы делаем рекламу для этих трех категорий, она разная. То, как мы с ним будем коммуницировать в том же мессенджере, она разная. Если мы делаем рекламу в Facebook мессенджере к этим трем аудиториям, то это кардинально разный подход. Смотрите, допустим, если мы знаем, что есть животные у людей, например, коты, то есть вы могли сегментировать то, что в Facebook люди пишут, что у них есть кот, собака, птичка, там, рыбка, еще чего-то. Вы знаете, что у него есть кот, вы можете обратиться в рекламе в Facebook мессенджере Допустим, тест на здоровье вашего кота. Кстати, придумал прикольную тему. Пройти в Фейсбуке, кнопка. Он кликает, и вы заранее в Фейсбуке заготовили через чат-бот, я вам покажу позже, что это такое. Вы заготовили тест на 5-7-10 вопросов, может быть? Подумайте, как это круто, просто подумайте, Смотрите. Какая сценария реклама? Вот обычная реклама, давайте обычную рекламу рассмотрим. Люди заходят в Google или Яндекс и пишут. Код плохо чувствует, зоо, таблетки, еще чего-то. Попадают на сайт, на привычный, на привычный лендинг. На привычный лендинг. Где ему говорят, оставь заявку. Все то же самое. Или он просто лазит по Фейсбуку, например, вы знаете, что у него есть животное, вы говорите, слушай, узнай, как твой кот себя чувствует. Первое, что вы делаете, здесь какая конкуренция? Насколько большая конкуренция в Google, напишите мне в чат или в Яндекс по этим запросам, как вы считаете? Она максимальная, она топовая. Какая конкуренция в этой нише в Фейсбуке к владельцам животных? Ее нет вообще, ее реально нет. Я не вижу этих рекламных сообщений. Поэтому здесь мы делаем такую штуку. Мы скажем, слушай, пройди тест на как твой код себя чувствует. И вы понимаете, что посредством какие-то действия вы сделали так, что стало понятно, что код себя чувствует так себе. Теперь они говорят, вот наш телефон, обращайтесь, давайте мы напишите ваш телефон, а мы перезвоним. Вы им перезваниваете уже по телефону и закрываете сделку. Понятно, да? Второе, теплый трафик. Что это уже заявки? Это люди, которые были на сайте, или это люди, которые сами уже знакомы? Они оставили заявки, они сами коммуницировали. Но может быть не купили. Вы не по-другому обращайтесь все же мессенджер, возможно, к вашим клиентам третьим форматом. Привет, клиент, мы привезли новую поставку, у нас новая одежда. Если ты хочешь первым получить лучшие условия, давай. Вот мне сегодня, сегодня мне, но это не мессенджер, это человек. С Дольче Габана пишет. Олесь, привет, 30% скидки, короче, на все, приезжай. Я мне это не ответил, кстати. что меня сейчас смотрит, извини. Если я тебе не ответил, а меня смотрит сейчас. <laughs> ну, блин, у меня не было времени. Но если я был в Фейсбуке в это время, я сидел бы онлайн, а я провожу в Фейсбуке какое-то время. Лично я, может, минут 15 в день. Но ну, я там бывает. По каким-то общаюсь по своим вопросам, смотрю какие-то свои вещи, иногда там могу зайти в наш рекламный кабинет, посмотреть, что мы делаем. Если бы это там увидел. И стимул коммуникации был бы момент вот всю секунду я бы наверно бы ответил да что у вас есть я уже их клиент также у вас есть клиенты понимаете то есть вы когда вы будете строить ваши рекламные кампании мы их строим по-разному каждому сегменту на полном тризевом тренинге мы с вами вместе рассегментируем вашу аудиторию и под каждую из них мы вместе с вами, точнее вы вместе с нами, разработаете отдельную стратегию, покажете ее нам, а мы утвердим, как вы собираетесь продвигать ваш бизнес через те или иные мессенджеры каждому типу аудитории. Что вам это даст, когда вы это сделаете? Первое, намного меньше будет денег тратить на рекламу, чем ваши конкуренты. Второе, намного выше конверсии в оплату. Третье, ваш бизнес наконец-то будет работать так, он должен работать, а не пулять никому во всех, и потом одни обозленные, потому что вы не попали в цель, а другие вроде бы заинтересованы. Но пока вы получаете заинтересованных людей, обозленные распространяют негатив негативы всему интернету. Вы этого точно не хотите. Бизнес должен быть сегментирован. В мессенджерах это делать реально легко, это несложно. Он вам для того, чтобы привлекать клиентов через мессенджеры, особенно через Facebook или Контакт для лидогенерации генерации для привлечения новых клиентов, вам сайт даже не нужен. То есть вы это можете делать без сайта, без лендинга, без ничего. Что вам нужно, это умение нормально коммуницировать, это первое. Желательно навык копирайтинга, чтобы вы писали круто, или ваш сотрудник писал круто, вы тоже можете отдать вашему сотруднику правильно, если у вас уже есть бизнес, там команда, люди, вы это не будете сами делать, вы дадите кому-то поруч это сделать. Чтобы вы умели правильно, нормально писать, дальше захватить контакт и продать, скорее всего, по телефону. Все конечное касание либо если товар недорогой он может быть автооплата и карты на сайте либо по телефону может продать коттеджи и люди карты не покупают коттедж там 6 суммы или может не значит где-то там за границей просто по карте Вам нужно коммуницировать но вы создаете изначальный канал коммуникации через мессенджер даже не имея ни сайта ничего это реально делать мы так продаем даже наши вещи образовательные вещи хотя казалось бы блин это все таки как бы непростой как бы непростая штука для продажи люди нужно объяснить даже не имея сайта кто понимает всю крутость этой темы считаю что это так напишите в чат цифру 10, напишите в чат цифру 10, а мы с вами идем дальше. Пока вы про... перейдем, мы перейдем к фейсбуку, я вам хочу сделать маленькую вставку о телеграм-мессенджере еще больше раз подразнить. Давайте с вами кое-что сделаем, смотрите. Сейчас покажу. У кого есть приложение телеграм? На телефоне молодец. У кого нет, поставьте прямо сейчас. Откройте ваш э, Apple Store или Google Play, смотря у вас смартфон, и скачайте приложение Telegram. Я вам прямо сейчас в прямом эфире покажу, как это работает. Telegram. Скачивайте. Даем 30 секунд для того, чтобы вы скачали. Прямо открываете и скачивайте. К сожалению, мне ничего не платит, Павел Дура, за то, что это делаю. Пока. Возможно, с ним договорюсь в скором времени. Но пока они мне ничего не платит. Я уже подсадил на Telegram несколько тысяч человек, я точно знаю. Так вот, Telegram, скачивайте. Второе, конечно же, если вы его только скачите, вы раньше не были. Это как вайбер, как WhatsApp, только по-другому. Мое мнение он лучше. Мы нашу команду перевели на Telegram. У нас мы уже не коммуницируем в скайпе, там всяких слайках где-то еще. Мы коммуницируем в Telegram. Вторая авторизируйтесь. Он скажет, давайте авторизируйтесь. Вы пишете ваш номер телефона, чтобы зайти начать им пользоваться. И, кстати, увидите сразу же, кто из ваших друзей уже есть в Телеграме. Телеграм очень крутая вещь. Мы, говорю, мы используем для бизнеса. 24 на 7. Поэтому нужны вам. Просто он очень крутой. И я считаю. Покажу, что сделать в прямом эфире по идее вы сейчас это делаете круто я рад что вы разделяете кайф от того что мессенджеры могут реально упростить жизнь в бизнесе и сейчас в нашей компании во многом мы во многом это делаем мы фокусируемся туда мы иногда даже не создаем какие-то страницы или сайты, мы просто коммуницируем, продаем через мессенджер. Это нереально круто. Так вот, вы скачали Telegram, вы авторизировались. Третье. В поиске контактов находите меня и напишите вот что. Собачка, Олесь вместе, Олесь, Тимофеев, пишите вместе. И добавляйте как бот. Это мой чат-бот в Телеграме. Вы заходите просто в ВКонтакты и вы ищете. сейчас я его со мной Или в чате, в чате, в чатах. А, или ВКонтакте, не важно, там можно. Вот я себя нашел. Олесь Тимофеев бот называется. Найдите его. Найдите мой бот, нажмите на него. И четвертое. Внизу нажмите кнопку старт. Или там начать. Что у вас будет. Нет, на английском бот, старт. И посмотрите, что случится. Посмотрите, что будет мой бот вам писать. Как мы будем с вами коммуницировать. Что он будет делать. Давайте еще 30 секунд я жду, пока вы это сделаете, а потом расскажу в кайф всего процесса большинство людей которые пользуются мессенджерами по статистике у них активно уведомления как в телеграме так в whatsapp так в мессе или в facebook месс мессенджере очень мало людей себе отключают очень мало людей процент мизерный так вот если вы получаете человека себе в мессенджер который к вам подписался вы можете все время коммуницировать конечно же вы можете коммуницировать через ваш прямой номер через ваш номер как собственник бизнеса может у вас небольшая компания у вас два сотрудника у вас всего там 200 клиентов вы можете храниться в телефонной книге это реально но если вы идти дальше у вас будет большое количество потенциальных клиентов и большое количество фактических клиентов то вот это приличная аудитория и потенциальных больше обычно раз в 10 потому что конец будет 10 процентов 10 раз больше и вам нужно с ними как-то коммуницировать и я вам рекомендую то есть как работать в чем принцип Телеграма, вайбера или ватсапа маркетинг в этих каналах работает через внешнее привлечение в этот канал то есть когда вы сами чем говорите, например, друг, у меня, я тебе расскажу подробнее об этом в Телеграм, подпишись на мой канал, там будет вся информация. Если он делает то, что вы сейчас сделали, сейчас, тогда вы получаете его контакт в Телеграме. Кстати, как вам, вот, кто уже это сделал, напишите, как вам, в чат напишите, как вам. Как он процесс коммуникации с моим чат-ботом? Дайте обратную связь. Мы получаем ваши контакты у себя в Телеграм или там Вайбер или в WhatsApp, например, в Телеграме лучше работает. И теперь через Телеграм я могу в одностороннем порядке с вами коммуницировать. Если это будет делать правильно, вы будете читать все мои сообщения. Если не буду спамить, писать писать всякий хлам, непонятные вещи, вы будете читать сто процентов все моего контента. Есть, да? Ну для того, чтобы я вас вы здесь оказались, я все должен привести. Вот в этом и разница, понимаете? Мы сейчас говорим с вами в Facebook, я хочу, чтобы вы сразу ощутили разницу. В Facebook разница, что я рекламу сразу к себе в Facebook, в мессенджер, бам. В телеграме работать по-другому. Telegram, по Telegram это канал уже, как вот есть фронтенд, да, первое касание, а есть backend, энд уже заднее касание. Телеграм или любые другие мессенджеры это канал для, для бэкенда, для, для, для касания уже последствий. Конечно же вы можете, допустим, снять рекламное видео в YouTube, запустить рекламу и в этом видео говорить для того, чтобы получить больше информации об этих коттеджах, об этой клинике, об этих вещах, об этом чем-то. Прямо сейчас, зайдите в Телеграм, скачайте. Но это более сложная штука. Правильно строить маркетинг. Вы помните, да, я показывал теплоту типа, трафика. Вы выстраиваете маркетинг в Фейсбуке, ВКонтакте для лидогенерации. Получаете лид. Вполне реально вы сами с вашей нишей, как минимум, с вашего города здесь. Placement Messenger. Это второй тип рекламы в Facebook Messenger. Это возможность засунуть вашу рекламу прямо в Messenger, прямо сверху. Видите, CNN так делает. Это прикольная реклама, она платная, но можно делать ее, собственно, и бесплатно. Каким образом можно ее делать бесплатно? Вы это можете делать, используя уже существующий сервис, который позволяет создать вот именно этого чат-бота в фейсбуке но в то же время он позволяет вам как раз сделать рекламу в Messenger также бесплатной. Лично мы используем для этого сервиса, мы используем для тех целей ManiChat. Есть и другие сервисы. У них разные опции, разного слоя Мы смотрели разные, нам понравился мене-чат, мы его используем в полной мере. Ну, вообще прям ничем нас не огорчает, получаем все, что хотим, нравится, круто. Можете себе переписать. Он на английском, но в принципе, если вы понимаете какие-то базовые слова, то вы поймете его полностью, потому что здесь нет ничего сложного. Хотя, для, сразу же вам наперед будет полезно, какие есть сервисы для создания э, чат-ботов. Особенно в Телеграме том же. Я напишу несколько штук, если они русскоязычные. Один из них называется MyBot.pro, другой называется ManyBot.io. Это сервисы, через которых вы можете создавать ваших ботов, чат-ботов и использовать на полную. MyBot.pro и ManyBot.io. Надеюсь, переписали. Поехали. Так вот, вариант к маничату, который мы используем для Facebook. Что он может делать? Это один из скринов одной из наших аудиторий в Маничате. Наши активные пользователи. Чтобы вы понимали, что несложно набрать аудиторию потенциальных клиентов, я вам показываю этот скриншот. С 27 февраля по 20 марта, меньше чем за один месяц, мы набрали 2475 активных подписчиков, активных потенциальных клиентов у себя за один месяц. То есть, представьте, у вас есть ваша ниша, Представим, что продаете обувь, может быть, макасины, что угодно. Кто ваш клиент? Ваши клиенты, это все люди, которые носят обувь, правильно? Ну, конкретного сегмента, если у вас она стоит дороже или дешевле, вот эти люди. Насколько быстро можете их набрать? Вот мы набрали бизнес-аудиторию за месяц 2465. Это наши потенциальные клиенты. Давайте представим, что хотя бы 5% мы конвертировали в продажи. Больше 100 клиентов. Неплохо, правда? Ваш бизнес в зависимости от ширины вашей ниши может иметь совершенно разное назначение. Если у вас B2B, для тех, у кого B2B, как это будет работать для B2B? Вы в B2B обычно делаете рекламу прямого отклика, то есть, когда вы продаете бизнес к бизнесу, вы делаете рекламу, допустим, в Google или Яндекс, например, ваш бизнес – это стоматологическое оборудование. Какой-то сегмент аудитории есть, да, стоматологические клиники и врачи. Вы делаете рекламу в запросе в Google, например, по запросу стоматическое оборудование. Чек пишет, заходит на ваш сайт, смотрит вашу информацию. У вас покупает может, максимум 2-3%. Ну, это статистика, она твердая. Так, вот такие данные. 97% людей уходят с вашего сайта. Они ушли. Но все эти 97% людей, они есть в Facebook, они не пользуются. Теперь на них, на ушедшую аудиторию, вы можете запустить ретаргетинг, то, что я говорил вначале, да. Он был на сайте, он не купил ваше... Ваш станок становится логически, он ушел с сайта, но вы можете его сопровождать. И вот теперь вы можете его сопровождать через те же чат-боты или через ту же рекламу в Facebook Messenger. И тот же B2B процесс. Понимаете? В этом всякая фуха и крутость, потому что эта штука подходит всем. Как продажи конечному клиенту, так и бизнес к бизнесу вот так это может выглядеть внутри, если будете им пользоваться. Здесь вы видите подписчики наши, да? Упс, так. Эта штука. Я Значит, у вас есть единый чат. Моим чат круто тем, что когда люди вам пишут сообщения вы их всех видите внутри, то есть ваш менеджер или вы, вы не должны сидеть в самом чате, коммуницировать с людьми, это все приходит к вам в маничат. то есть это еще некий пульт для коммуникации, вы видите, здесь люди пишут, мы с ними общаемся, прямо там, мы видим у них информацию, мы видим, вот справа даже да, написано sequences, мы видим в каких воронках, в каких а, каналах коммуникации с нашими чат-ботами люди находятся, то есть в этом моей чате мы имеем возможность создавать воронки, цепочки касаний для дальнейшей продажи. Это то, что делают люди в e-маркетинге. Теперь e-маркетинг по сути перешел в Facebook в какой-то мере. Это просто нереально круто. Дальше. У моей чата есть инструменты для роста. Growth Tools, видите, да, слева. Это те, которые мы используем. Это наши разные. Там где-то сколько-то подписчиков, одной, другой, третьей. Не имеет значения. Вы можете видеть, какие они здесь есть. Вы можете поставить верхний слайдер на ваш сайт, люди по клику будут на вас подписываться. Вы можете поставить боковые слайдеры, какие-то кнопочки, окошки, да, бокс. Вы можете создавать целые страницы подписки на ваш чат. Вы можете коммуницировать в комментариях, и люди будут подавать к вам в мессенджер, сюда вот в монечат. То есть вариации на самом деле масса. Это все, что дает меньше дополнительно. Дальше. Если вы ставите, например вот такие штучки всплывающего окна наверху сайта, то это выглядит вот так, видите, справа вверху, напомнить вам о серии мастер-класса за один час до начала, напомнить, ты кликаешь и тебя напоминает. Вот смотрите, люди зашли на ваш сайт, вы можете написать пройдите бесплатный тест на здоровье вашего питомца, пройти тест. Как только вы кликаете пройти тест на вашем сайте, у него сразу открывается мессенджер и он сразу же автоматом становится вашим подписчиком в Facebook мессенджере. Вот в этом манинчате. Он автоматно попадает. Откуда берутся люди? Вот один способ. Таких способов мы нашли больше 20 способов. То есть у нас больше 20 вариаций, откуда подписать человека к себе в мессенджер. И потом с ним общаться. 20 вариаций, подумайте. Я вам показываю один из них. Второй, второй, это реклама, вы уже слышали. Вы можете отсюда спросить человека, кликнуть, напомнить, и если он, допустим, или, он, или пройти тест, или там что-то еще сделать. Он кликает, но нам он, он отписывает Facebook Messenger, и он сразу же попадает в вашу базу. Кроме того, что может просто купить. Проходя ваш тест по здоровью питомца, например. Третья прикольная штука – это вовлечение. В Во вовлечении вы можете делать рассылки. Когда у вас есть подписная база в вашем Facebook Messenger, ваши рассылки могут достигать открываемости писем до 91%. Вы видите, да? У нас это уже 65% до 91%. Если у вас есть email-база, и вы рекламируетесь через email-маркетинг, вы молитесь, когда у вас 10% открытия писем, потому что это очень круто. Если у вас 15, вы прям вообще нереальный. В Facebook у нас может быть 95%. 91%, 91%. Это практически все. Мы отправили сообщения. сообщение, 1150 отправлено, 1100 доставлено, 1055 открыто. 334 клика, больше 30% клики, 29%. По-моему, это очень круто, как по мне. Таких данных сегодня не дает ни один канал коммуникации, чтобы настолько высокий был рейтинг отклика у людей к сообщениям. У просто другого нет. Дальше. У Манечата есть такая штука, которая называется автоматизация. В автоматизации вы можете автоматизировать какие-то процессы или цепочки касания с людьми. Uh, вот воронки, которые можно строить. Да, и видно, где заряжено 5 сообщений, где одно сообщение. Sequences называется. То есть После старта коммуникации я могу настроить автоматическую отправку нужных писем в заданное время человеку. Еще есть опция Keywords. Keywords это как раз вот, вот, вот Keywords. Это то, что строит бота. То есть ключевые слова. По ключевым словам можете настроить автоматическую коммуникацию. Я вам покажу дальше примеры, вы увидите их. То есть, когда люди вам отвечают те или иные вещи и получают целевые сообщения под конкретное поведение человека. И вы ему делаете целевые предложения. Вот это круто. Смотрите пример. Я вам показывал вначале, помните? Узнаете, нужно ли вам идти на трехдневный бизнес-саммит, лаборатория онлайн-бизнес 2017. Пройдите быстрый тест прямо сейчас, не выходя из Facebook. И вот он кликает подробнее, бам! У него, собственно, валится такое сообщение, которое вы все видели у себя в Фейсбуке. Ну, ближе, это будет выглядеть так. Привет. Это команда у главного бизнес-события этого года в Киеве, который состоится с 1 мая. Давайте разберемся, насколько оно подходит. Вы только думаете о бизнесе и уже им занимаетесь. И вы выбираете, думали занимаясь. Вот я выбрал, занимаюсь. Смотрите, мой бот сразу же ему подбирает другое сообщение. Какой вопрос в бизнес сейчас для вас наиболее актуален? Больше клиентов, моим в наем сотрудников управления командой. Ну, я выбираю, допустим, больше клиентов. Третье. Насколько важно быть в теме новых тенденций, чтобы внедрять новые решения быстрее конкурентов? И человек выбирает, это то, что мне нужно или не знаю. И если он кликает, это то, что мне нужно, мы ему пишем, здорово! В таком случае лаборатория онлайн-бизнес нас именно для вас. Кликайте по кнопке и бронируйте свое участие, пока еще есть места. После того, как вы внесете заявку, наша команда свяжется с вами, свяжется ответить на все, на все вопросы. И кнопка Забронировать место. Понимаете? Мы человека провели.. Прям в Фейсбуке по нужным каналам коммуникации наш ботс не коммуницировал, то есть от, нашего, от нашей бизнес-страницы. Здесь нет никаких лишних вещей. Люди сами себя квалифицировали в надобности этого продукта. Конечно, штуку можно достраивать. Можно достраивать до того, до, до того этапа, когда, например, он говорит, я хочу пообщаться с вашим менеджером, и менеджер включается в диалог. Мы его перевели на сайт, но... Facebook Messenger есть такая опция, что по клику он может открыть форму прямо в мессенджере. Форма заявки появится прямо там, он прям там несет имя, емэйл, телефон отправить. пам. Не выходя из фейсбука, не выходя из сайты. Кто согласен, что-то круто, поставьте плюс. И кому хотелось бы сделать это у себя, поставьте плюс. Это несложно, -то. это базовая форма мессенджера. Я вам покажу базовую. Я не могу, к сожалению, показать вам наши... Разработки. Но в тренинге мы будем разбирать. Мы возьмем одну из наших воронок который там в тонну касании в разные вариации идет, и мы полностью разберем, и вы увидите. И вы сможете сделать что-то подобное для себя, окей? Okay? Кто слышит, что круто, кто, кто хотел бы такую штуку у себя сделать, поставьте плюс. Теперь алгоритм запуска. Тоже близкий к финишу. Я покажу еще несколько классных вещей. Угу. Так, так, так, окей. Хорошо, поехали. Дальше идем. Какой запуск, запуск если вкратце, чтобы сделать первый ваш бот. Вы определяете предложение и трафик. То есть какое у вас предложение, какому типу трафика? холодный горячий теплый Мы это будем делать сами вместе на тренинге. Мы это сделаем так, чтобы вас-то вы не тыкались, мыкались, пытались настроить сами. Мы это сделаем так, чтобы вас с первого раза. Просто потому, что вас будем вести в этом процессе. Второе. создайте цепочку простых касаний до пяти штук. Для первого бота мы рекомендуем сделать пять касаний и вести к действию. Сейчас этого хватает для того, чтобы человека повредить к действию. Конечно же, вы можете заходить сделать какую-то замороченную штуку и сделать какой-то нереально сложный чат-бот. Мы сами с вами также сделаем. Но на первых этапах мы с вами сделаем 5 касаний, и вы увидите, что после пяти касаний, после запуска рекламы или пяти коммуникаций, в течение 15 минут может получить потенциальный клиент. А может быстрее. Треть, третье. Вы прорабатываете ее вовлечение интереса. Важно, чтобы люди с этой воронки не сливались, клики были. Высокими, а увеличение также оставалось высоким. Четвертое, вы запускаете рекламу, то есть вы настраиваете рекламную кампанию для этой всей штуки, это несложно делать, понимаете как. И пятое, вы отслеживаете показатели. Теперь вы смотрите данные. Когда у вас запущена реклама в чат бот или запущена реклама в мессенджер, точнее в мессенджер используя чатбот, вы теперь наблюдаете. Вы наблюдаете цифры, что происходит, как, какие данные, какие показатели, какие вещи там происходят. То есть вы это все смотрите в данных. Это важно. И финальная штучка, которую я сегодня вам расскажу, она, как мне, является самой крутой сегодня в Фейсбуке и самой малоизвестной. Это реклама комментариев к сообщению. Смотрите, кто готов это узнать, напишите я. Кто готов, напишите я. Реклама комментариев к сообщению. Вот это прям дикая вещь. Кстати, ВКонтакте на самом деле есть очень много возможностей также. Если для вас актуально, потому что, допустим, в Украине его забанили, там сейчас мало аудитории, но если для вас актуально, вы, например, живете в Казахстане, в России, в Беларуси, Молдове, мы будем разбирать также в чат в ВКонтакте, в том числе на тренинге. Вы сможете по ним поработать, у нас есть полная механика, в то же время мы подарим еще сервис даже к этому всему. Наш один из клиентов разработал свой сервис. Суть рекламы. Люди комментируют вашу публикацию и автоматически получают сообщение. То есть вы запускаете рекламу для того, чтобы получить что-то по этой рекламе. Люди комментируют, они автоматом получают сообщение с тем, что они просят, и автоматом попадают в вашу подписную базу в том же, например, маничайте автоматически. И вы можете писать им сообщение в любое время в течение того времени, пока они сами подписаны там. Вот пример. Смотрите. Я создал онлайн мастер-класс, чтобы начинать решить вопрос поиска новых клиентов. Все, что вам сейчас нужно сделать, это написать в комментарий внизу под этой публикацией с фразой «Решить». И потом просто следовать инструкции, которые появятся у вас в Facebook мессенджере. Если вы время от времени думаете, что хорошо было бы иметь большой, больш, больше клиентов в своем бизнесе, пора решить на онлайн мастер-классе, который вы можете посетить. Тогда вы узнаете, без стратегии, как стать постоянным потоком. Бы и внизу смотрите, последнее сообщение. Пишите в комментариях «Решить». И вот люди пишут решить, кто-то пишет готов. И вот что происходит, как только они пишут, они получают это сообщение. Привет, Алексей Маврикиев. Ну это понятно, что это я подписался, мне это пишет так. То есть, кстати, бот общается по имени. Готовы решить проблему нехватки клиентов в бизнесе? В Бизнес? Я проведу вас по, по всем этапам на моем новом онлайн-мастер-классе. Просто напишите слово "готов" и отправлю ссылку на мастер-класс. Не нажимайте на ссылку ниже, она ведет на публикацию, которую вы уже читали. Просто напишите слово "готов". Он пишет готов. И я пишу, отвечаю ему, окей, okay, тогда вот ваша ссылка на регистрацию, Сессия состоится уже завтра, не опаздывайте, Зарегистрируйтесь, ну, кликайте по ней. То есть я настроил маленький, простяцкий чат-бот под рекламу, которая ведет человека, которая, которая срабатывает только по комментариям в сообщении. Почему это круто? Первое, тем, что люди видят рекламу, смотрите на эту рекламу. У нее 55 лайков на рекламе, они видят рекламу, и она импонирует, они автоматом кликают ⁇ Нравится ⁇ они пишут комментарии. Для Facebook, когда есть на любой публикации лайки и на любой публикации есть комментарии, он ее начинает ранжировать высоко, потому что понимает, что это релевантный контент, он среди них взаимодействует, он людям нравится, он им интересен. И он вашу же публикацию начинает поднимать высоко. Смотрите, у меня здесь потрачено там, 23 бакса, мы охватили 10 тысяч человек. И большинство людей я через этот рекламный пост охватил бесплатно. Почему? Потому что, я еще раз говорю, когда вы запускаете рекламу с призывом к комментарию, вас Facebook начинает ранжировать выше, потому что люди пишут комментарии, чтобы получить свою штучку, а вы получаете охват. И когда они пишут там комментарии, у вас автоматически через вас, через ваш мои чат отправляется сообщение для них. У них открывается окно, вы им пишете автоматом сообщение. Говорите, привет, другу то, что, например, вы пишете. Вы им пишете. Хочешь получить скидку на эти новые кроссовки, напиши просто хочу. Он пишет хочу, им скидку, запрос на его контакты. И он автоматом добавился в вашу фейсбук рассылку. И вот этот инструмент, я считаю, одним из самых самых самых самых крутых которые есть на сегодня среди всего арсенала возможной работы с любыми мессенджерами и любыми чатботами на базе этих мессенджеров потому что вы сразу же он пишете и он сразу же попадает в ваш майни чат окей в монечате настройка делается вот здесь там где вы уже видели есть окошко facebook comments видите внизу справа вот там вы это делаете по-моему, это нереально крутая штука. Примеры такой рекламы. Вот ребята рекламируют тренинг по, по игре в баскетбол. Они говорят, кто вам больше нравится? Карри или Уэстбрук, комментируйте. Дейв 48 комментариев, люди комментируют, видите лайка практически столько же. Они комментируют, после комментария сразу же попадают в мессенджер сообщения и могут прийти на тренинг по баскетболу. Вот пример. Little Lovely говорят, если вы хотите получить эту прикольную футболочку э, со скидкой, комментируйте сразу же внизу. По комментарию они получают сразу же сообщение с ссылкой, чтобы купить э, эту футболку со э, скидкой 5 баксов. Вот этого парня я знаю лично, это Calls Classroom, у него фотошкола. Э, он просит тебя комментировать внизу, а потом прям начинает целую такую глобальную цепочку коммуникации с тобой, выявляет твои потребности предлагая нужное решение, то есть он говорит, что тебе нужно, тебе нужно, нужно как использовать камеру или нужно как, как редактировать фотографии, и потом предлагает нужное решение для тебя. И вот так это работает крутая вещь. Кто согласен, что это классно, напишите чат плюс, кому понравилось, дайте знать. Смотрю, он, чтобы связь. Да, я рад, что, я, ребят, я очень рад, что вам понравилось, я рад, что вы кайфанули то, что вы узнали сегодня. И теперь, как я обещал, две хорошие новости для вас. Три. Первое. Я расскажу возможности поработать с нами и внедрить все это в ваш бизнес. Вторая новость. Кто-то получит подарок в стоимость 350 долларов сегодня. И третья хорошая новость. Я в конце отвечу на ваши вопросы. Мы останемся для разбора ваших вопросов. И в конце. Вы сможете написать несколько ваших ниш, это будет минут через 15. И я постараюсь покреативить и подобрать вам варианты и идеи, чего можно придумать для ваших мессенджеров, для ваших воронок. Окей? Начнем с первого. Внизу под этим видео, под этой трансляцией, вы видите кнопочку, она называется ⁇ Звучи больше тренинги». Кликаем по ней, мы переходим на сайт. Сайт нашей новой программы, которая называется Мессенджеры для бизнеса внедрения. Мы стартуем эту программу 3 июля, то есть совсем-совсем скоро. Программа разработана специально для того, чтобы вы могли в полной мере внедрить все возможные мессенджеры в ваш бизнес. Но я могу сказать так, что вы, скорее всего, внедрите 2 или 3, но они будут для вас наиболее необходимы, наиболее актуальны, потому что там будет больше большей вашей чем в других. Эти три как раз и будут давать вам хороший приток денег в вашем бизнесе. Окей? На этом сайте вы можете полностью изучить все, что мы дали вам в вопросе программы, как это работает, увидеть хороший продающий сайт, увидеть комментарий как это работает. Я лишь вам расскажу, что конкретно мы с вами сделаем. Мы с вами будем работать 30 дней за эти 30 дней на первой сессии мы полностью разберем по функционалу все что касается мессенджеров в том числе как экономить деньги на смс сообщениях как можно сэконом... кто делает напишите кстати в чат кто делает смс рассылки Поставьте цифру 1 кто делает смс рассылки на первой сессии скорее всего вы уже окупите инвестицию ваш в эту программу, как минимум потому что вы узнаете как можно сэкономить до 60 процентов денег на ваших смс рассылках используя полностью легально, актуально по белому, без спама. То есть уже первая сессия купит вам все его, все инвестиции ваши в эту программу, потому что вы же Делаете все рассылки регулярные, будет делать, скорее всего, до тех пор, пока ваш бизнес существует, правильно? Это первое. Плюс мы разберем все мессенджеры как их автоматизировать, что с честно работать, какие они вообще есть, мы по каждому пройдемся вглубь, мы разберем их функции, возможности, получат полное понимание, что он больше всего подходит. Это будет на первой сессии. На второй сессии. На второй сессии мы разберем все, что касается Telegram бота Здесь мы простроим, вы простроите, это будет про... То есть, что вы понимаете, 30 дней это практика. Вы простроите стратегию по Telegram боту кого вы будете привлекать для бэкен-продаж, да, для уже последователь продаж. Вы поймете, как использовать Telegram бот вы его настроите, зарядите письма и сделаете так, чтобы он будет коммуници... коммуницировать уже для последствий, последующих продаж и до продаж, которые вы делаете с вашей аудиторией. То есть на второй сессии мы закроем полностью вопрос Telegram бота. Третья сессия. На третьей сессии переходим к возможностям Facebook Messenger. Facebook Messenger это просто дикая вещь. Сегодня вы это узнали. И мы в полной мере здесь разберем первое. Как собирать базу подписчиков в Facebook Messenger? Потому что важно, вам нужно, чтобы были потенциальные клиенты. Как настроить правильную рекламу и все остальное. Как проводить рассылку в нем правильно, чтобы вас не банили, вы не вылетали в спам, ваши письма доходили, получали открываемость до 9%. Третье. Вы настроите ваш первый базовый бот в Facebook Messenger до 5 касаний, то, что мы говорили. И четвертое. Мы разберем классические точки подписки на ваш непосредственный мессенджер. То есть. После третьей сессии у вас будет настроен базовый бот, у вас будет настроена базовая реклама, вы будете привлекать базовую аудиторию. На начальном этапе, потому что дальше мы пойдем еще глубже. Четвертое. Вот это уже сейчас здесь полная дик, дикость. Сегментация, настройка воронок в Telegram, бот и Facebook Messenger. Мы сделаем глубокий упор на эти вещи, хотя у нас... Смотрите, в тренинге будет добавлен еще и Viber, WhatsApp и ВКонтакте. Мы его главный упор на Facebook и Telegram, потому что мы уже съели там коня, а не собаку. То есть мы уже поняли многие еще в нем. Но мы сами также дополнительно, это будут дополнительные бонусные модули к этой программе. Разберем. А Вайбер у нас есть, кстати, в главной программе. Мы разберем WhatsApp Messenger, и мы разберем ВКонтакте. ВКонтакте будет отдельный большой модуль бонусом. И он здесь не заявлен, он будет отдельным. И его будет вести наш партнер. И вы к этому модулю в подарок получите еще сервис. Бесплатно для использования для, для работы с мессенджерами ВКонтакте. То есть мы это сделаем дополнительно у а вас бонусом. Кому то интересно? Вернемся к четвертой сессии. Сегментация, настройка воронок в Телеграм, ботов и ЗУК-мессенджер. Первое. Мы разберем полностью, что такое базовая сегментация. Вы поймете, как людей сегментировать на целевые группы, с ней правильно работать. Дальше мы полностью с вами разберем, что значит настройка воронок и ботов и в Фейсбуке и в Телеграме. То есть здесь нужно учиться строить более сложные воронки для внедрение чат-ботов в Facebook Messenger или в Telegram Messenger, то есть вы поймете, как делать не 5 касаний, а 10 касаний, как делать 2, 3, 5 вариаций возможного поведения. И как построить наиболее целевую коммуникацию, что в конце концов продать человеку. Мы это сделаем технически и стратегически. В конце концов, вы это сделаете. И плюс мы еще разберем, что такое создание тегов и триггеров. Теги и триггеры это возможное. То есть эта штука отвечает за поведение. Например вы коммуницируете с вашим потенциальным клиентом уже полгода в вашем, в вашем мессенджере. И за это время у вас есть, например, 10 тегов, которые были э, сформированы 10 или 20 или 30, 30 другими триггерами. Например, у вас турагентство. И вы уже полгода коммуницируете с этими людьми. И у вас есть группы, которые разделены вот по тегам на да, группы. Возможные путешествие, возможный клиент на пляжные туры Возможно, клиенты на зиму, возможно, клиенты на экстремальные туры, возможно, клиенты на, на премиальные туры. И вы делите людей. И у вас теперь в вашем мессенджере, да, в Facebook-мессенджере, в Telegram мессенджере есть разделение, разделение по группам. И теперь вы начинаете строить для них коммуникацию и рассылки в конкретные целевые группы. Скоро зима, берете группу зимы, начинаете бомбить зиму, чтобы продать им туры. Скоро лето, берете лето, начинаете лучше туры продать по лету. Премиальным клиентам продаете круглый год, там еще и так далее. Если у вас залогичная клиника, вы можете тегать по типам там, животных. Если у вас там клиника, вы можете тегать по типам вопросов у людей. Если у вас автомобильная мастерская, вы тегаете по частным запросам и по маркам машин. То есть это не реально крутая штука, для того, чтобы супер точно рассегментировать своего клиента и сделать гиперточное предложение. Я прям говорю, я прям вот в восторге да, потому что мы сами это используем. Если вы знали, насколько это упрощает все, отсутствие в отсутствие каких-то 30 сотрудников, все, что можно автоматизировать, нужно автоматизировать. Потому что автоматизация не спит, не курит, не пьет, не ест и не нужно платить деньги. Пятое. Мы разберем с вами полностью, как, как подписывать людей на свои мессенджеры работы. Здесь мы пройдемся по всем точкам входа, как в фронтенд, в ВКонтакте, в Facebook, как их подписывать, так и в бэк WhatsApp, Viber, Telegram. Как подписывать непосредственно людей на ваши боты, чтобы вы с ними работали. И это было не агрессивно, абсолютно адекватно, тактически правильно. И шестое, у нас будет вайбер для бизнеса. Это будет в главном модуле. Мы также полностью разберем возможности вайбера. Как можно автоматизацию делать через него, делать аккуратные вайбер рассылки, без спама и все остальное, коммуницировать с людьми. Сделать так, чтобы вас просто там любили. Бонусом к этому всему у нас будет дополнительный модуль по WhatsApp. И будет полный модуль по мессенджерам вконтакте и по автоматизации мессенджера вконтакте вы видите реальную практику плюс получите подарок то что говорил сервис который мы для вас предоставляем теперь ну здесь написано что остается сухого остатки, но вы так так понимаете уже в принципе вы в конце концов полностью не берите мессенджеры ваш бизнес и чат боты туда же сколько все это стоит у нас было много мыслей насчет 3 трясена программы мы сначала хотели сделать очень дорогой и очень эксклюзивной чтобы внедрили только мало количество людей, нам это финансово, наверное, будет более выгодно, если мы сделаем это дорого. Но потом подумали, что, в принципе, здесь есть много предпринимателей, которые в том числе и не только уже опытные бизнесмены, а начинающие. И вам эта штука позволит чуть-чуть ускорить ваш бизнес, прилечь туда больше денег. Если сможете зарабатывать, допустим, удвоить продажи, возможно, вы делаете 3000 долларов в месяц, мы можем еще делать 6, благодарят ботом, это будет замечательная новость для нас. Поэтому понимаем, что это нужно всем сделать программу очень доступны первая итерация первый запуск первый поток будет идти по суперстоимости 249 долларов последующие будет под 395 баксов то есть сегодня вы можете забронировать за собой участие со скидкой примерно 150 долларов и забрать весь доступ на 30 дней за 249 долларов я считаю что эта инвестиция смешная потому что уже после первой сессии когда вы узнаете как экономить на смысл рассылках мы вам расскажем об этом она купается потом на фейсбук масседже потом на telegram потом на Viber, потом на контакте еще на WhatsApp. То есть шесть каналов того, чтобы привлечь больше продаж ваш бизнес, который мы с вами сделаем. Все у нас 10 долларов за целый месяц работы, где вы это все полностью верите под нашим руководством. Еще одна крутая штука. Кроме того, чтобы забронировать это участие, вы помните, я говорил, что очень важно понимать, что вы пишете и пишет ли вы продающий. У нас есть очень крутой тренинг по копирайтингу он называет слова которые приносят деньги эта программа которая длилась 6 недель она состоит из шести плотных модулей то 1 2 3 4 5 6 ее полностью веду я сам то есть это мой авторский тренинг по копирайтингу. если вам нравится копирайт, который я пишу на сайтах на продающих страницах допустим вот эта страница по мессенджерам это все продающий текст который был написан мною если вам это нравится вы хотели писать таким же уровнем для ваших предложений то в результате этой программы вы научитесь делать полностью, потому что она построена для развития навыков, она не построена на шаблонах и тупых вещах. Там есть много скриптов, есть много разных заготовок, но самое главное, она развивает навык искусство реально писать продающий вам или вашим сотрудникам. Для тех из вас, чтобы вы понимали, сколько она стоит, сколько можно купить уже сегодня у вас на сайте, это 349 долларов. Дорогой пакет мы уже не продаем, а за 349 долларов простой пакет продается как полная упаковка этой программы. Мы вам подарим ее дополнительно всем тем, кто будет сегодня бронировать участие в нашей мессенджер-программе. Чтобы это сделать, вы заходите на сайт, собственно, под, этим, под этой трансляцией, кликаете узнать больше тренинги, нажимаете сюда, переходите, переходите на сайт описания, бронируйте участие, каким образом? Кликаете на принять участие, по кнопке ниже, сюда, заходите на сайт. Заполняйте форму, например, пишите Олесь Тимофеев. Заполняйте ваш email, упс, заполняйте ваш email, заполняйте ваш телефон, нажимаете продолжить, этим отправляете нам заявку, и для вас эти условия действуют до конца недели, то есть тут у нас, кстати, есть информация, они действуют 4 дня до конца недели. До конца недели вы можете успеть сделать оплату и включиться в программу, то есть, ну, вас сделать бронь сегодня. Вы делаете бронь сегодня. Для тех из вас, кто бронирует бронь, точнее так, кто делает бронь сейчас, в течение, давайте, наверное, 25 минут да, до 20-50, вы получаете скидку, вы получаете полный доступ и вы получаете в подарок полностью весь 6-недельный курс по копирайзинку. Смотрите, когда вам нравится, он уже записан, он проведен, он сделан, он упакован. Вы смотрите, он так как вам в кайф. Это примерно, примерно 15 часов Такого плотного контента конкретно по копирайтингу, который был проведен исключительно мною полностью. Я сейчас не веду курсы по копирайтингу. Вы можете купить его за 349 долларов на сайте, но мне кажется, получить эту штуку в подарок это очень хороший бонус, правда? Поэтому чтобы забронировать лучшую стоимость и полный тренинг по копирайтингу. Вы сейчас, пока мы будем с вами общаться, кликайте по кнопке под, этим, под этой трансляцией, заходите на сайт, нажимаете принять участие, отправляйте нам данные, кликайте продолжить. Вы можете уже сделать оплату и вы, собственно, уже получите курс по копирайтингу, не ожидая пятницы, не ожидая, пока все включится, потому что это будет сразу же тиком бонусом. Вы можете уже изучить копирайтинг еще до старта тренинга по чатботам. Я считаю, что крутая новость. Либо в любом случае бронируйте ваше участие. Отправляем нам ваше имя, e и телефон, наша команда с вами свяжется, мы отдадим на все ваши вопросы. И до пятницы может успеть сделать оплату. Я считаю, что это одна из самых лучших комиссий, которую может делать человек свой бизнес, потому что это то, что очень сильно окупает. Так, повторите, как сделать бронь. Повторяю, смотрите на экран. Кликаем по кнопке Узнать больше о тренинге. Заходим на сайт. Нажимаем Принять участие. Внизу видим форму, кликаем при участие на форме, заходим сюда, заполняем имя, email, телефон и нажимаем продолжить. Вот таким образом вы делаете бронь. Это актуально сейчас, чтобы со собой закрепить стоимость и закрепить подарочный продукт. Это шестинедельное обучение копирайтингу, мой личный авторский курс, который я создал, который в принципе можно купить дороже, чем стоит мессенджер тренинг, да? но можно получить его и в подарок, собственно. Окей. Okay. Ну что ж, давайте теперь разберем ваши вопросы, которые у вас есть. Напишите мне в чат, что вы хотели бы спросить меня о мессенджерах, либо вы можете написать вашу нишу, я по вам придумаю какую-то идею для продвижения. Вот пишите это похудение. Да, похудение. Я думаю, что я бы делал, скорее всего, тест. Определите фактор, сдерживающий ваше жиросжигание. Да? Вот, я бы строил бы чат бот в фейсбуке или вконтакте, лучше там и там, для того, чтобы стимулировать людей, чтобы они определили фактор жиросжигания, уже по определению фактора, понимая какое-то конкретное предложение, точнее, конкретный, конкретный запрос, я бы уже человеку делал предложение. Так, что еще на здесь пишут? Да, он, кстати, ссылку дублирует чат на всякий случай, если у вас нет, команда дублирует чат. Психолог, помогаю работать с проблемами детства. Я бы народил что-то типа... Причины, сдерживающие вашу, ваш успех сегодня, вы делаете в чат-боте коммуникацию э, с целью вскрыть ваш. И уже по факту вы ему предлагаете что-то. продажи интернет-марафона. языку здесь просто пройдите тест по английскому языку и через него уже продаете финансовый консалтинг очень большая тема например как приумножить капитал как сравнить деньги косметика с косметикой я бы на бы на, на дегустацию офлайн но изначально я бы может быть разбирал какие-то причины старости да старения раннего или просто получите консультацию от косметолога онлайн сегодня бесплатно электрический теплый пол наверное моя аудитория была бы скорее всего вот у тебя Если это только для тех, кто строит, то это один сегмент. Я бы, я, бы, я бы работал с ними уже как слушающая аудитория сайта, которые искали строительство. Если это можно купить всем, вообще банально всем, типа на зиму поставить электрический теплый пол или там сделать быстрый ремонт недорого, тогда я бы просто пихал бы э, рекламу на всех и говорил бы, как, как сэкономить на отопление, скорее всего. МЛМ, МЛМ тоже подходит. Заходите с темы бизнеса. Купить кровать, наверное, с темы сна скорее всего. Можно ли настроить? Для продукции продажи продукции с камня я думаю что можно но это будет снова таки работать как B2B, то есть уже для аудитории ушедшие были люди на сайте ушли не купили уже вот здесь вы лоете начни ресниц супер понятно же антон потому что ресницы нужно каждой женщине выбирать просто девушек и понеслось строить для них э, понятный мессенджер чат-бот, например, в Facebook или ВКонтакте для этой темы. Но смотрите, смотрите, ребят, я вам даю только триггер да? Я вам даю триггер зацепку. Вам нужно понимать, какая будет коммуникация, на что будет человек конвертировать, куда мы идти дальше, как он будет взаимодействовать с вами и как будет бэкенд, то, что говорил, да, в Телеграме, WhatsApp, вайбере в том числе. В том же Facebook Messenger. Поэтому это важно. То есть вам нужно понимать, то, что я говорю, это не конечная, не конечная вещь. Обувь. С обувью вам важно начать на рассегментации, потому что обувь это очень большая тема. Есть мужская, женская, есть классическая, есть спортивная. Вам нужно понять, какая аудитория кому подходит. Я выбрал сначала точный сегмент мой. И потом бы целился непосредственно него. С моей обувью уже предложением. Получить консультацию, может по стилю, например, по подбору обуви и подготовить для, для мужчин-то одно для женщин другое как выглядеть стильным в офисе например недорого или дорого okay. недвижимость недвижимостью моря крутая тема это может быть подано под тему инвестиций для бизнес-аудитории это может быть подано под тему не недвижку для заинтересованных покупки недвижимости ребят еще с 19 минут для того чтобы забронировать участие я вам напоминаю вы сохраните с собой стоимость дел 200 рублей долларов на целый месяц первое второе вы получите бесплатно в подарок Мой, мой курс по копирать который стоит 300 баксов 309 доллара получить бесплатно поэтому кликайте под, под этой трансляции внизу на кнопку больше тренинги Заходите на сайт выбирайте форму принять часть нажимаете заполняйте имя, email, телефон брать нам все броня. в части до конца месяца будет у вас до конца недели будет возможность платить имена одежда аксессуары Ну, это больше такая штука, но я бы заходил заходила через подарки, скорее всего. Наверное, через подарки для тех... Да просто обычный бот, ну, который там чисто на подарки. Получение коммуникации, потом чтение по телефону, и потом... дальнейшее регулярное общение то есть в подарках авторских подарков будет актуальная тема как раз именно сопровождение то есть вы может быть даже с первого касания не продадите но если построите полноценную нормальную коммуникацию в мессенджерах то как часто мы дарим подарки регулярно дни рождения новый год там праздники все остальное 8 марта 23 февраля у вас будет клиент на подарки регулярный на всю жизнь то есть в подарках важно как раз сфокусироваться на бэкэнде очень сильно Помогите, ниша продаж земельного участка на берегу озера. Снова таки важно понимать, зачем он нужен человеку, правильно. Смотрите, то есть, мне очень важно, чтобы вы понимали, что чат-боты это не просто типа внедрили и все. Это реально маркетинг, это интернет-маркетинг, это целостность. И вот как раз это целостность, будем строить сантрисневой программе. Вот, когда вы говорите, продать участок на берегу озера, важно знать, зачем он нужен человеку, что он будет там делать. Он построит там базу для отдыха и будет туда ввести наши шашлыки и отдых. Он там, он там построит себе дом, он у него будет коттедж для постоянного проживания или дача для выходных. Он будет там сад выращивать. Какие цели, да? Он инвестирует, что перепродать его дороже потому что снят мораторий да, на продажу земли и будет так в ближайшее время какие цели и когда вы понимаете цели под вот эти цели вы уже строите ваши мессенджеры разные какие-то из них могут работать напрямую прям в соцсетях потому что не все можно продавать через соцсети первым касанием вторым можно все продавать то есть чатбот подходит для всех мастера подходит для всех но не везде не первокасание главное также можно понимать поэтому из из, из этих штук вы ставите какую рекламную компанию какую-то маркетингу компанию например Думали о собственном бизнесе, откройте туристическую базу для отдыха. Есть прекрасное место, есть полный полно-полнопросчета. узнаете больше. Ирина, как можно написать лично вам? Лично мне можно писать мне в Facebook. Я есть в Facebook, у меня есть на этом страница, я есть в Инстаграме.